Смотреть. А тебя никто и не заставляет. Это мой компьютер. Что хочу, то и смотрю. Все, Мишка, остались мы без рюкзака. Видишь, как оно бывает. Ну что, довольны своими советами плохими? А ну тебя, добренько, с Лизком. Ну что ж, а вот эти две куколки у меня повторки. Я решила их разыграть в этом видео. Ребята, подписывайтесь на самый классный канал. И не забывайте нажимать на колокольчик. хочу, то и смотрю. Ах, вот как ты заговорила. Ну, ладно. И смотри свои сериальчики. Ой, Сахарок, не тебе обязательно. Что мне? Ну и всем всегда я себя простите, опять же извините. Ой, я не хотела. Ну, иди себе. Где мой сериальчик? О, есть. Приятного посмотра, Петинка. Он, наверное, в моем дюкзаке. А ну, посмотрим. Мишка, посмотри. Миша, большой. Он для меня очень даже удобный. И между прочим, я еще вырасту. Ну вот, когда вырастешь, тогда и возьмешь. Ну ладно, мне идти пора. Эй, так не честно! Кто ты мне? Брат называется! Тебя совесть не мутит! Младший обижать! Найди себе ровню! Да ладно тебе обижаться, Панки! Ну что ты, как маленький, правда? Ну, ну вот как теперь? И вроде бы брата обидел, и жалко мне его. Ну и рюкзак другой Может и правда, а я все голову ломаю. Своими советами плохими. А ну тебя вот добенько с Лучше буду добьенькой. Сим такой жию, баб до. Все, Мишка, остались мы без рюкзака. Видишь, как оно бывает. Эх, сдал, сдал я этого брата, сдал, а он пришел и отбирает все. Вот это совсем нечестно. Панки, я поговорить с тобой хочу. Чего тебе надо? Мишку еще моего забрать хочешь? Не отдам. Да нет, Панки. Я договориться пришел. Давай так сделаем день я буду с рюкзаком ходить, а второй ты. Я думаю, так будет по-честному. Договорились? Ух ты, Супер, спасибо, Панки. Миса, ты слышал, у нас будет рюкзак. Слушай, а потом я единорожку попрошу, пускай тебе такой же сделает, только поменьше. Ура, ура, он, у меня будет свой рюкзак, ура, ура. Панки, только слушай, у меня другая проблема появилась. Пока мы с тобой поссорились, девчонки так нашей ссоре увлеклись, что между собой поссорились, представляешь? Хе-хе, ой, Панки, да они зассорятся. Вот видите, сейчас я их померю. Ведь Лон рисает все их проблемы. Хе, я сейчас приду. Девочки, посмотрите, что я для вас принес. Сарикла, шарикла. Ой, это ты шарикла, ура! Я буду открывать. Нет, я. Я! Нет, я! Я! Я буду открывать! Эй, -э, девочки, потише, потише! А ну успокойтесь! Или иначе я буду открывать, если вы солнца будете! Извините, пожалуйста, за долгое отсутствие. Да, два дня не было видео. В эту неделю видео каждый день, к сожалению, не будет. Но в следующей неделе я обещаю, я исправлюсь. И все будет так, как прежде. Ну что ж, а сегодня давайте для наших малышек, для сахаров и перчинки, откроем шарик Лол третьей серии, но первой волны. Давно мы это не делали. Ну что ж, поехали, посмотрим, кто же нам здесь попадется. Поскольку у меня коллекция с первой волны не собрана. А теперь узнаем, какая подсказка нас ждет внутри. И... вау! Это ракетостроение! У меня такая подсказка была, но только во второй волне. Поехали дальше. Ух тышка, посмотрите! Я уже вижу, что это золотой шар! Ааа! -а -а! Золотой шар, золотой шар! У меня пополнится моя коллекция! Так, дети, наши наклеечки! Вот они! И открываем наш третий слой! а, -а, -а! Круто! И... о -хо -хо! Смотрите, прям все открывается! И здесь, конечно же, розовый джойстик! Вот он, какой прикольный, классный! Это все убираем одним махом и открываем наш шар! Ну, девчонки, я вас поздравляю! У вас отличная куколка попадется! Отличная подружка! Открываем сразу же первую ячейку Сейчас посмотрим, что это за куколка. Но сначала первая наша подсказка. А, Но ну пока мне еще ничего не понятно. Здесь просто белая бутылочка. С кошечкой, кстати. И такая вот голубая крышечка. Поехали дальше. И следующий. Ой, смотрите, сразу ленточка наша. Достаем ее. И открываем следующий пакетик. И здесь. Смотрите, какие яркие! Вау, какие ботинки крутые, ярко желтые, с черным вот таким, с черным ободочком. Ой, какие классные! Смотрите, как крутая платформа, тракторная, тракторная высокая платформа. Поехали дальше, следующая ячейка. И это? А, а, смотрите, какая повязка красная! И классная, классная и красная, красная и классная. Даже в рифму. Такая как у Дон, только у Дон желтого точно у нее волосы розовые. Они с Дон смогут поменяться повязками. Итак, смотрите, желтые ботинки, красная повязка. Она у нас очень-очень яркая. И следующий. Достаем, Вау, это платье. А, оно с шортиками. Смотрите, это, как, это такой комбинезончик с шортиками. Ой, такой прикольный. Здесь еще что-то нарисовано. Мне кажется, может быть, эта куколка меняет цвет. Я не уверена, конечно, но мы попробуем и посмотрим. И сейчас будем открывать наш шар. Поберегись! О -о -о, снесло всех. Ну что ж, а теперь давайте откроем саму куколку. Мне очень не терпится посмотреть на нее. И... 1, 2, 3, 4, 5! Вау, какая красотка! Смотрите, она точно меняет цвет. Да! Я дотрагиваюсь теплыми руками, у нее волосы становятся светлые. Давайте ее оденем. Вот, эта куколка точно меняет цвет, потому что ее джинсовый комбинезончик уже побелел. Поехали! Для начала попробуем, как куколка меняет в холодной воде. Сделаем ее яркой-яркой. А ну-ка, солнышко, давай. У нее, у нее появляется маска. Ее нужно еще и раздеть. Давайте посмотрим, что будет в теплой. Вау, костюмчик меняет цвет. И волосы, смотрите, в теплой воде. Ага, какая она смешная, посмотрите, она светленькая, светленькая, костюмчик беленький, беленький, с розовыми ставочками, комбинезончик такой не джинсовый уже, а беленький стал. Давайте это все снимем и посмотрим, что еще происходит. У нее прям появляется маска. Да, смотрите, это маска, красная кофточка, трусики. А я говорила в цветочки, нет. Мне было плохо видно. Это не цветочки, это звездочки. Это такие желтенькие звездочки на синих шортик. И красные носочки. Вы заметили, что один носочек выше. Выше за второй. А теперь в теплую. Вот так вот наша куколка меняет цвет. И в холодной воде, и в теплой воде. Ну что ж, а вот эти две куколки у меня повторки. Я решила их разыграть в этом видео. И для участия вам нужно обязательно быть подписанным на мой канал Toys and Dolls. И еще подписаться на канал Мультляндия. Я очень дружу с этим каналом. И он мне очень помогает с образами для моих куколок. Поэтому иногда вы встречаете видео их такими прекрасными в новых платьях. С разными ободочками и интересными аксессуарами. И еще обязательно подписаться на мой инстаграм. Эти все ссылочки будут внизу в описании под этим видео. Итоги конкурса я объявлю 13 марта. Так что желаю всем удачи! Чао-какао!